Здравствуй, мир! Как я уже многократно говорил, в этом году мы протестировали разных ботинок в одной категории и сегодня отчет о ботинке Solomon X Pro жесткостью 100. Вот такой ботинок. В принципе, ничего в нем нету ни ферического, ничего такого сверх Просто ботинок, просто Solomon, просто карп ботинок просто жесткость 100. В общем, в итоге он показал себя ровно на это просто. Вот, вот просто просто отработал и все он не принес ничего сверхестественного не принес ничего ферического он не сделал ничего героического что он сделал он дал в принципе просто нормальное катание у него нормальная легкость входа выхода ноги у него нормальная жесткость 100 примерно похожая на 100 у нее нету никакой там различий в эффективности от угла зажатия голенища, то есть оно как бы начинает работать сразу и продолжает туда в степени нажива работать с одинаковой интенсивностью разницы никакой нет В вот. ботинок нет никаких особых косяков, про которые можно сказать что там вот, вот, вот косяк с другой стороны у них ничего и нет, у них нет ни кантинга есть какое-то номинальное управление жесткостью, которое мы естественно крутили на максимум и в принципе в этом максимум он по ощущениям где-то жесткость той выдал из нареканий. Из нареканий Получается то, что эта жесткость Она вот именно линейна Поэтому ботинок не всегда комфортен И на разбитой трассе, на жестких лыжах Он постукивает в ноги И немножко бьет в голень Это неприятно Несмотря на толстый валенок это все равно неприятно. Но при этом, при всем этой жесткости, явно иногда на хороших лыжах не хватает для того, чтобы отработать лыжу. Не хватает для того, чтобы ее задавить там, до хорошей отдачи, до динамики. В общем-то, получается как бы такая история, что жесткости чересчур много, чтобы сделать компания катания не, не слегка дискомфортом. Но недостаточно для того, чтобы отработать определенные лыжи. С другой стороны, вот эти недостаточность отработки лыж, она... Произошло на тех лыжах, на которых, наверное, эти ботинки катать и не надо. Вот тут надо как бы понимать так. То есть лыжи их уровня, это там типа какой-нибудь там Atomic X, X7, там вот все с ними хорошо. Вот хорошо. Вот, из недостатков, есть один недостаток у этих ботинок, это их форма-фактор. То есть это ботинок, который, несмотря на то, что у нас тестеров трое Ноги разные, мы не будфитили вообще Потому что, в принципе, в них просто так Чпанг, чпанг Все, любая нога, в принципе, садится через 10 минут В принципе, всем хорошо Почему? Потому что очень много В вопросе фиксации ноги Здесь сделано за счет валенка То есть внутри валенки Там придуманы какие-то формы Какие-то выпуклости Какие-то фиксирующие штучки, дрючки Вот и как бы, когда ты этот ботинок одеваешь первый раз есть ощущение контроля, есть ощущение, что ты зафиксировал ногу есть ощущение, что у тебя все хорошо но к обеду первого дня катания ты понимаешь, что их уже все их, их как бы нет, их замяло и надо что-то с этим делать и с этим делать остается только одно это давить ботинок, ужимать его соответственно, дальше зажимаем кровоток начинается там отечность и так далее анемия там и все, и все, все, все и там подобное получается в итоге Получается, что в один прекрасный момент фиксация ботинка тает, просто как снег зимой, как снег весной. Да, и получается какой-то некий такой безразмерный валенок. То есть у меня к вечеру первого же дня моего тестового, это был немножко другой ботинок, нежели он был с утра. И что делать в рамках бутфитинга с этим, я честно не знаю. То есть, плюс ко всему, он еще и начинает и натирать ногу. То есть, при этом мы пытались и греть валенок, и термоусаживать валенок. Не работает. То есть, немножко какой-то эффект немного есть. Но не такой, что прям вот вау, там супер-пупер, там мы получили какой-то супер результат. То есть вот эта вот фиксация, которая была у вас с ним в магазине, не надо думать, что она будет всегда. Вот это совершенно точно. В остальном, как бы, ну опять-таки, мы же в рамках теста не знаем, как бы, насколько он быстро умрет, Поэтому говорить об этом не можем, мы же не можем врать на ботинок, да? Пока у нас этого не случилось, ботинок отработал на... Крепкую, там, 4,5 из 5, или, там, я не знаю, на девятку из 10, на восьмерку из 10. Нареканий нет, ничего нет. Работающий кататься можно. В принципе, окей. Okay. Окей. Okay. Все. Поэтому мы его ставим смело на второе место в своем рейтинге из 5 ботинок. Потому что их всего было 5. И едем дальше, тестировать следующий. Чтобы не пропустить, подписывайтесь. Заходите в части, следите за обновлениями. Пока.